Ну, для начала вот такую брошюрочку, потом, если хотите, можете там приобрести на столе. Вот я вкратце кое-что тут. Это примерная программа занятий по теософии и живой этике что это за атософия, что это за жива этика. Мы с вами постепенно будем разбирать эти вещи. Немного скажем вначале о положении Земли и человечества, именно с точки зрения космической иерархии света. Что это за иерархия света? Тоже об этом будем говорить. То есть нам слепая вера, как вы сами понимаете, ни мне, ни вам это не нужна. Если уж вера, так она должна быть разумной и подтвержденной знанием. А если хотите, всегда можно подтвердить опытом, но только именно на основе работы над собой. Все подтверждения тем знаниям, которые вы будете получать и которые вы будете сами изучать, все подтверждения вы найдете внутри. Ну и что-то снаружи, естественно. То есть, это вопросы внешние и внутренние. Ну, с внешними вопросами жизни мы постоянно сталкиваемся, каждый день. А вот внутренние, вопросы внутренней жизни, они чрезвычайно важны для каждого из нас. Поскольку это всегда при нас. Вот именно этим, в первую очередь, мы будем заниматься. Больше всего этому будем уделять внимание. Что из себя представляет рост и развитие сознания в космосе? Какие представления о смысле человеческой жизни имеет Запад и имеет Восток? Есть ли жизнь после жизни? И что за жизнь там, скажем, в тонком мире нашей планеты? И что это за тонкий мир? Что из себя представляет? Как составить хотя бы некоторые представления о нем? Что говорит наука? Наука Запада, другой науки нет. Есть западная материстическая наука. Ее не надо путать с духовной наукой Востока, которая существует многие десятки, и сотни тысячелетий. А материстическая наука Запада возникла совсем недавно, каких-то 200-300 лет максимум. Так вот, что говорит наука, и та, и другая, об умирании, скажем, о процессе смерти и вообще о самой смерти? Что говорит Восток и Запад? Я думаю, это интересно. Каждому из нас ждет с вами смерть. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через сто лет. Но обязательно. Теперь очень важно вот, заниматься тем, чем мы с вами намерены заниматься, очень важно знать собственное строение, как устроен человек. Без этого практически двигаться в постижении тайн человека, в тайн природы практически невозможно. Именно строение человека. Это мы должны... Ну, поначалу, конечно, оно довольно э, такое доступное, как говорится, на пальцах можно его вам рассказать. А потом все глубже. Все глубже. Вы, по сути дела, вступаете на путь бесконечного, беспредельного познавания и развития. Можно, конечно, с этого пути сойти и где-нибудь там, около корыта, потихоньку доживать. Что такое личность и индивидуальность? Личность. Что такое смертная личность, и что такое бессмертная индивидуальность? Какие структуры, какое строение того и другого? Что такое бессмертие, есть ли оно, что оно из себя представляет? Какие формы бессмертия существуют? Точно так и формы смерти тоже разные есть. Мы с вами сталкиваемся с разными формами той же смерти. Кто-то пошел на самоубийство, застрелился, отравился. Несчастные случаи, скажем. Смерть от болезней, смерть по старости, допустим. Всех нас ждет смерть, и надо ли ее бояться, и вообще что это такое. Это, наверное, интересно для каждого. Закрываться, как страус от этих вопросов, вроде бы недостойно человека мыслящего, и маломольски разумного строение окружающего мира вот физический мир тонкий мир ментальный мир от каждого из этих миров у нас с вами в нашем существе есть определенное количество энергоматерии из которых построено наше тело чувств тело эмоций ментальное тело мысленное тело ну и само собой от материи и энергии, которую мы взяли вот в этой природы, у физической природы, построено наше физическое тело, в анатомию, скажем, и так далее. Но это у нас как бы второстепенное, совсем второстепенное направление. Нас интересует именно внутренняя, душевная, духовная жизнь. В отношении Вселенной, как она устроена? в каких мирах мы с вами пребываем, после ухода отсюда, перед приходом сюда. Человек – существо вечное и бессмертное. И вы со временем в этом убедитесь. А через какое-то время и опыт у вас будет такой. И надо еще одно очень важное в себе как бы усвоить, что ли, или взять на заметку. Вот это вот наша смертная личность – она дается нам временно, на определенное время. На время вот этой жизни, на время пребывания в физическом мире, личность дается нам. И таких личностей у каждого из вас было очень много. Сейчас вот в этих телах вы здесь пребываете. В прошлых жизнях другие тела были. В будущем еще какие-то тела будут. А человек практически все тот же. Приобретает разнообразный опыт в разных местах, среди разных народов, то в мужском, то в женском теле и так далее. То есть вот эти все тайны вы постепенно будете изучать, вы прикоснулись к беспредельному океану знаний, конца ему нет. Если у вас смелость есть, то можете вступить на этот путь. Как возникает, как развивается Вселенная, что из себя представляет высшие существа, боги, богов в космосе, бесконечное множество. Они есть строители космоса, строители Вселенных, создатели планет, звезд. На каждой планете есть свой космический иерарх, который берет на себя ответственность за развитие планеты за развитие всей жизни на планете. Точно так во главе Солнечной системы, Звездной системы также стоит космический иерарх. У него огромное, огромное число помощников разного уровня. Вот они нас призывают тоже быть помощниками. Только для этого каждый должен пойти на это сознательно и добровольно, насильно. Они никогда ни из кого помощника в себе не делают. Этим занимаются только силы зла. И что за эти силы, что это за силы зла, вам тоже предстоит разобраться. Что из себя представляет космическая материя? А вокруг все, все абсолютно, это космическая материя, все везде. И мы с вами состоим из нее. Так вот, что она из себя представляет? Тоже, наверное, интересно, как рождаются звезды и планеты. Совсем не так, как нам рассказывают американцы по Дискавери. Хотя иногда есть у них, у ученых Запада, некоторые прозрения, находки. В данном случае четвертый глобусный круг проходит наша планета, и мы на ней живем с вами. Что это за глобусный круг? Луна, спутник или мать нашей планеты? Это тоже будем с вами изучать. Как появился человек на этой земле? Где он до этого был? Эволюция земного человека. Сколько времени мы тут живем, на этой земле? Что нас ждет в будущем? Кое-что сказано на эту тему, скажем, в той же библии еврейской или, скажем, в индийской Бхагаладгите об эволюции разных рас. Нам сказано, что мы получили физические тела в третьей коренной расе. Что это за третья коренная раса? У нее есть такое условное название – Лемурия. В то время произошло разделение полов. В Библии сказано, что в этот момент якобы из ревера Адама была создана Ева. Что это за создание Евы? И что это за разделение полов? Зачем оно нужно? Когда человек, будучи еще животным, получил искру разума и стал существом разумным. Но не сразу. Какие такие стадии проходил, чтобы действительно стать разумным. И стал ли разумным земной человек? Будь в свою, он пока не стал таковым. К сожалению. Почему? Это тоже интересно. Вопросов много. Очень много. И на любой ваш вопрос будет обязательно ответ. Как это происходит, вы знаете тоже. Теперь наша, вернее, предыдущая раса, раса атлантов, как она жила, что с ней случилось, почему она не смогла закончить свою эволюцию. Мы с вами тоже все жили в третьей расе, были лемурийцами, и атлантами были. И вот сейчас мы с вами в арийской расе живем. Пятая коренная раса – это арийская раса. Мы сейчас все арийцы. Но среди нас живут еще и остатки совсем небольшие лемурийцев, Атлантов, вот те же негры, скажем. Что из себя представляет тонкий мир нашей планеты? Мы с ним постоянно имеем дело. Мы плаваем в тонком мире. Вот наша планета, это как мыльный пузырь в тонком мире, в мире тонкой материи. Вот эта земля наша, состоящая из твердого тела, жидкого, газообразного. Она абсолютно прозрачна для тонкого мира, для ее жителей, для ее материи, для ее энергии. Почему это такое происходит? Что это за явление? Что это за тонкий мир? Вот, начиная с конца 19 века, XX век, космические учителя строители нашей Солнечной системы, нашей планеты, дали земному человечеству довольно много знаний. Почему именно так случилось? Почему раньше эти знания не были даны? Вот мы как раз эти знания с вами и будем постигать. Некоторые особенности тонкого мира нашей планеты, население тонкого мира, оно намного большее, чем население земного мира. Что мы там делаем в тонком мире после физической смерти? Чем там будем заниматься? Можно ли планировать свое пребывание в тонком мире? И как это делать? Во время сна. Каждый из нас на время выходит в тонкий мир. На пять, шесть, восемь, девять часов, десять. Ну, кто-то по 12 спит. Ну, на 12 часов он туда уходит. Ну, чем он там занимается? Или она, или он. Космические законы. Законов очень много. Но нам хотя бы знать основные законы. Как они себя проявляют в нашей жизни. Ну, скажем, закон причин и следствий. Его еще на Востоке называют законом кармы. Карма-то не наше слово, санскритское. Этот закон также еще называется законом абсолютной космической справедливости. То есть, если человек сделал добро, он никогда не уйдет от награды. А если сделал любое зло, тоже никогда не уйдет от наказания. Никуда и никогда не уйдет. Вот так гласит закон. Что из себя представляет этот закон? Форм проявления закона очень много. Для нас, для начала, ну самые такие, как бы доступные, что ли, формы его проявления нам будут, может быть, понятны до некоторой степени. И считается, что закон кармы и наука о нем, вот высокоразвитые цивилизации, космические, инопланетные. У них считается, что изучение закона кармы, постижение этого великого космического закона, это одна из величайших наук высокоразвитых цивилизаций. А у нас цивилизация очень примитивная, и она изучением космических законов практически не занимается. Зато много настряпало своих собственных законов. Но, каждом что они плюнят не законы. И все глупое, по большей части. Мало у нас таких разумных законов, соответствующих или созвучных космическим законам. Почему вот это такое происходит? Я думаю, вам надо всем знать. Интересно будет. Закон перевоплощения. Без этого закона невозможно совершенствование человека. Нельзя за одну жизнь приобрести вот то, что вы на данный момент каждый из вас представляет. Откуда все это взялось? Это ваши способности, ваш образ мысли, образ чувств, скажем, эмоций там и так далее. Откуда все это? От папы с мамой, что ли? Ни в коем случае. И Господь Бог вам это не выдал. Откуда это все? Все добыто своим собственным трудом. Все, что на данный момент человек представляет, каждый из нас, это плод его собственных трудов. И массы всяких моментов надо будет усвоить, изучая эти вещи. Мы живем с вами в беспредельности. Ни конца, нет, ни начала. Есть лишь отдельное, Ограниченные части, составляющие беспредельность. Вот человек, постигая одну ограниченность, перемещается к другой, к третьей, к пятой, сотой, тысячной и так далее. Сам же человек — существо безграничное, неограниченное, и он никогда не удовлетворится чем-то конечным. Его всегда будет увлечь бесконечность, беспредельность. В основе каждого человека божественная монада, то есть божественная иска, зерно духа. Как управляется этот мир? Ну, Имейте в виду планетарный мир, звездный мир, о том, есть ли сотрудничество и литерации в космосе, что это из себя представляет. Представители великих строителей нашей Солнечной системы, на нашей Земле. Кто это такие? Вот говорят в той или иной религии, в той или иной секте Бог, Аллах, скажем, Христос. Кто это такие? Нам говорят, надо их любить. А как вы будете любить, как мы будем любить, когда мы не знаем вообще, что они из себя представляют? Кто это такие? Вот если мы женщину любим, скажем или мужчину, да, то наверное стараемся максимально побольше знать о них, видеть их. Ну а боги нам все вот эти религии ничего толком не говорят. А все, что говорят, обычно измышлено, выдумано людьми. А нам выдумки не нужны, нам надо знать. Если уж любить, так знать, кого любить. Правильно, да? Ну вот этим вопросом надо как раз и заниматься. Слепая вера нам не нужна ни в Бога, ни в дьявола. И высшие существа нам говорят, да, все исследуйте, все изучайте. То всего доходите своим умом при помощи высших существ. Всякий желающий стать разумным существом, может таковым стать, естественно. Так вот, есть ли представители нашей звездной системы у нас на Земле? Кто они такие? Если есть Бог, то нам в религиях, в сектах говорят, что есть силы зла. Есть противник Богу. Действительно есть, что это за противник. Что это за силы тьмы. Наверное, нас тоже должно это интересовать. Мы многое слышали о сатане, о дьяволе, о шайтане, скажем, и так далее, о чертях, бесах, демонах. Что это за существа? Это выдуманы кем-то или это реальные сущности. Оказывается, все это реально, все это есть. И изучать это тоже в какой-то степени надо, чтобы иметь представление. И не какие-то выдумки, не какие-то извращения а максимально близко все должно быть к истине. И что это за истина, скажем, о тех же силах зла? Есть черная иерархия на нашей планете, к сожалению. Это очень редкое явление в космосе, когда на планете есть сознательные силы зла. Нам, если можно так говориться, не повезло. Почему? Что это за иерархия сил зла? Черная иерархия. Есть зло сознательное, есть бессознательное. Об Армагеддоне вы нам где-то слышали. Может, читали даже. Что это за Армагеддон? Это вполне реальное событие. И тоже надо знать, каковы методы работы темных сил на нашей Земле. Это самая подлейшая на нашей Земле сила, которая борется за свое собственное существование. Какими способами, какими методами? Одним словом, сила зла, они, в общем-то, не запланированы в космическом строительстве, но, как говорится, в семье не без урода. Что это за космические отбросы? Теперь о самом Человеке тоже надо знать. Каждый себя должен изучать. Специально есть много знаний на эту тему, дано великими учителями, космическими учителями, нам с вами. В плане изучения самого себя. Что такое страсти, пороки, привычки. Какие есть страсти. Есть физические, душевные, духовные страсти. Что такое желание, потребность, что такое страсть, как они отличаются между собой, чем отличаются, процесс развития страсти, что такое медиумизм и одержание, каждый человек не может и мгновение прожить без психической энергии, что такое психическая энергия, какие ее формы, какое ее качество. Без психической энергии высокого качества не может быть у человека высокого иммунитета. И он подвержен различным заболеваниям, недомоганиям, нападениям тех или иных вирусов, бактерий или темных сил. Тонкий мир, кем он населен, особенно нижние слои тонкого мира, населены темными сущностями. Что это за темные сущности? Что они себя представляют? Откуда они взялись там, именно вот в тонкой -то мере нашей планеты? Проблема добра и зла. Что такое добро? И что такое зло? Вся природа вокруг, все, весь мир пронизан разными энергиями. Без энергии мы с вами и пальцем двинуть не можем. И вот это тело, это просто мешок с костями, без энергии. А вот энергии двигают всем. Жизнь и энергия совершенно неотделимы друг от друга. Какие это энергии? Всеобщая, первоначальная энергия природы и различные виды изменения её. кто то из вас интересовался астрологией и знает о стихиях? Стихия огня, земли, воздуха и воды. Что это за четыре стихии? Как они себя проявляют в человеке? У каждой стихии есть свои модификации. Эти стихии, как раз, и есть энергии, энергии жизни нашей личности. В первую очередь мы с этим сталкиваемся. Четыре стихии. Почему четыре? Почему не больше и не меньше? Это тоже. Будем изучать центры низшего сознания в человеке, центры высшего сознания в человеке. Что они из себя представляют? Энергоцентры, нервные сплетения, на Востоке называют их чакры. Что делать нам с этими энергоцентрами, с этими чакрами? Надо ли что-то делать или не надо? А если надо делать, то как и что? Здесь масса есть и опасностей, и чего-то полезного. То есть законные, незаконные, как бы вмешательство в работу энергоцентров человека. Сколько энергоцентров? Каждый человек окружен энергетической аурой. У каждого аура имеет свою структуру, имеет свой преобладающий цвет. Как определить? Какой преобладающий цвет, скажем, вот у каждого конкретного человека? Как определить? Это можно сделать. По некоторым даже признакам, по чертам характера, повлечениям человека. А есть единые способы. Что такое психическая энергия? Свойства ее, развитие, накапливание психической энергии. Если потенциал ее понижен, то неизменно понижен и физический иммунитет. Хотя психическая энергия – это не физическая энергия. Исследование, изучение психической энергии. Как исследовать, как изучать. Факторы, которые препятствуют, скажем, накоплению психической энергии. Развитию препятствуют. Здоровье и болезни. Самым прямым кладутся способом связаны именно с психической энергией, здоровье и болезни. Большой потенциал психической энергии в человеке, он ничем не болеет. Пониженный потенциал. На него-то нападает всякая зараза. Что за спит, что за рак, что из себя представляет иные болезни, почему они нападают на земного человека, откуда они взялись. Запланированы ли эти болезни или нет? Что из себя представляет кристалл психической энергии? Ну вот, если кто-то из вас занимался, скажем, квантовой физикой, интересовался, атомной физикой, электроникой, то, наверное, вы сталкивались с таким научным определением. Ученые пришли к этому, что энергия это одновременная материя. И материю можно перевести в энергию и энергию в материю. Уже наука Запада дошла до таких вещей, они их не отрицают. Вот зная этот момент, мы сможем понять, что из себя представляет кристалл психической энергии. Психический яд. Каждый человек, если он чем-то недоволен, раздражен, тем более если гнев допускает, он обязательно в этот момент вырабатывает психический яд в своем организме. Что он из себя представляет? Насколько он опасен для здоровья, для окружающих? И как не допустить возникновения этого яда? Этот яд страшнее всех физических ядов. Что из себя представляет низший психизм, то есть развитие низших психических энергий? У кого развиты именно низшие формы психической энергии? Что такое аксосенсорика? Что из себя представляет колдуны, Маги, целители, медиумы и медиаторы. Кто это такие? Ну и многое другое на эту тему. Теперь, что из себя представляет молитва? Какие формы молитвы? Зачем нужна молитва? Может быть, можно без нее обойтись, а может быть, нельзя. То есть именно ко всем вот этим вопросам именно научный подход. Почему научная? Откуда взялась такая наука? Ну вот вы в процессе занятий узнаете. Убедитесь, что это за наука. Наука великих ученых, высокоразитых планет, нашей Солнечной системы. Вот все то, что мы будем с вами изучать, это получено от них практически. Наша же земная западная наука, к сожалению, этим пока не занимается. Но они все больше и больше приходят именно к этому. Что такое жертва? Закон жертвы? Долг? Страдания? Запланированы ли страдания в эволюции разумных существ или нет? Необходимы ли страдания в процессе развития человека? А может быть, можно и без него обойтись? Можно, конечно, но как? Вот мы в основном живем нашим мозгом, и мозг у нас решает все вопросы нашей личностной жизни. А что дальше? Говорят, в будущем на первом месте будет сердце, а мозг на втором. Сейчас пока у нас наоборот, мозг на первом месте. И что это за сердце? Почему оно будет на первом месте? От сердца, оказывается, живет независимо от мозга. И в нем свой мозг есть. Так вот, будущая эпоха, о которой говорили все великие подвижники, великие посвященные, тот же апостол Павел Христос. Все говорили о новой эпохе, о новом мире, о новой земле, о новом небе. Так вот там царствовать будет сердце. И что это такое? Что это заявление такое? В тонком мире уйдем мы, в тонкий мир каждый из нас уйдет. Хотим мы этого или не хотим, это от нас совершенно не зависит. Никто нас не будет спрашивать, желаем мы умирать или нет. Наступает время и все. Почему в определенный момент мы должны уходить отсюда? И что мы там будем делать? В тонком мире, в ментальном мире, в огненном мире. Сколько видов смерти придется пройти каждый раз при уходе отсюда? Что из себя представляет наша бессмертная часть, наша бессмертная индивидуальность и смертная личность? Об этом, конечно, говорить придется еще много и много, для того, чтобы уяснить себе массу вопросов. Ступени космической эволюции человека. Вот сейчас наша планета переходит, в общем-то, к новой эпохе. Что это за эпоха? Высшие существа нам говорят, что это эпоха огня. Что это за эпоха огня, что это за огонь? Но вот сейчас все больше и больше появляется огненных болезней у людей. Врачи не знают, что с ними делать. Врачи-то физические болезни лечить не могут. Они, кстати, этим и не занимаются. Если бы они могли лечить нашу медицину, то болезней на Земле давно бы не было. Но у нас полно болезней, великое множество. И они совершенно не собираются исчезать, эти болезни. Почему? Кто в этом заинтересован? Почему возникли болезни? Может, кто-то их создал специально? Оказывается, да. Так эти вот вопросы тоже будем изучать. Новая эпоха. Эпоха огня. Что это за эпоха? Мы сейчас проходим стадию пятой коренной расы что это за раса, почему пятая, а не десятая, и не стопятая. Вот это тоже, наверное, интересно. Наступает шестая коренная раса, когда она наступит? Насколько длительно, длительен этот период, этот переход? Шестая раса – это новая ступень развития сознания земного человека. Это будет практически иная форма жизни, что это за иная форма жизни, они нам уже говорят высшие существа, что она из себя будет представлять. И, в общем-то, нас с вами ждет новое тело. Тело не из вот этой физической материи, а из тонкой материи, так называемое уплотненное астральное тело. В огне не горит, в воде не тонет. И вся физическая материя для него совершенно прозрачна. Когда это тело мы сможем получить и как? Каждый ли его получит или нет? Тоже вопрос. Откуда он появится? Может кто-то нам его выдаст с вами? С какой-нибудь склада? Или нет? Посланцы космической иерархии света. Посланцы свыше. Кто это такие? Сколько их в истории было? Оказывается, довольно много. Кое-какие имена нам их открыты. На что надо уделять внимание при воспитании своей собственной личности, в работе над личностью? Личность — это животная часть человека. Из чего она состоит? Вот физическое тело. Эмоциональное тело, тонкое тело, ментальное тело. Вот это личность. Это не человек. Это орудие человека. И что мы должны с этим орудием делать? Вот этим будем заниматься. Ну и многое, многое другое. Теперь проблема пола. Проблема пола и любви. Что это за проблема? Какая есть любовь? Сколько ее видов, сколько ее форм? Есть любовь животное, есть любовь человеческая, есть любовь божественная. Что они из себя представляют? Каковы качества? Каковы характеристики разных форм любви? Семья. Зачем семья нужна? Откуда она появилась? Будет ли она все время существовать и дальше? Какое значение в космической эволюции человека имеет семья? Какое внимание надо ей уделять, как к этому относиться, ну и так далее. Качество истинной любви, качество животной любви, скажем, человеческой любви и так далее. Брак законный и незаконный. Сейчас в основном на Земле, с точки зрения космических законов, браки незаконные. Практически все, за небольшим исключением. Почему незаконные? И что такое законный брак, что такое незаконный. Каковы взаимоотношения должны быть между мужчиной и женщиной, поскольку они представляют из себя дух и материю, мужское и женское, начало космоса. Ну и многое, многое другое. Вот эта небольшая программа, примерная программа, она, конечно, всего вам полностью тут не, не раскрывает и не раскладывает по полочкам, на чтобы имели хотя бы некоторое представление Она рассчитана на, на трехгодичный курс занятий. Трехгодичный. Почему? Ну за это время вы, конечно, сможете определиться. Надо вам заниматься серьезными вещами или нет. Или можно сидеть там телевизор смотреть и читать всякую бульварную литературу, скажем. Вот эти знания по... Это, в общем-то, мы с вами будем заниматься именно элементарной теософией. Что такое теософия? Это космическая мудрость. Она существовала и существует вечно. И Земли нашей с вами не было, нас не было, а она существовала. Теософия — это наука высших существ космоса, высших цивилизаций. И нам только небольшая частичка теософии дана в виде тайной доктрины, которая была дана великими учителями через Блаватскую, через Верихов и через Франчо-Владью, учение храма живой этики, частичка, теософии. Ну, может быть, кто-то усвоит что-то из этого. Но, в общем-то, вот эта наука дана, по большей части, для представителей шестой коренной расы, это те люди, которые доросли до высокого уровня развития и, в общем, это изучаться будет в шестой коренной расе. Но кто-то, может быть, захочет тоже туда стопы свои направить. Так вот после трехлетнего изучения человек решит, стоит ему заниматься дальше этим или нет, он сможет подойти к пониманию смысла жизни, собственной жизни, к более духовному сознанию духовности. Что такое духовность? Видов духовности очень много. Что это за виды, скажем? А вот то учение, которое нам дано космической иерархии нашей Солнечной системы, оно состоит из стальной доктрины учения Храма и Живой Этики, оно будет освоено человечеством в ближайшие несколько тысячелетий. Вот то сейчас те люди, которые пытаются заниматься, осваивать эти вещи, они как бы пионеры в этом деле только. Ну вот, на этом, наверное, мы с вами сегодня закончим. Никакой магии, никаким колдовством, никакими, так сказать, вот такими незаконными способами мы не, не занимаемся, никогда не занимались и заниматься не будем. Потому что у нас иногда... Появлялись люди, которые надеялись, что мы будем излагать какие-то моменты, там, черной магии, скажем, или еще что-нибудь. Этого ничего не будет. Никаких методов по развитию необычных способностей тоже не будет у нас. Почему? Ну, в дальнейшем вы узнаете почему. И в то же время эти способности у вас могут начать проявляться законным способом потому что все остальные способы незаконные. то есть я представляю законные способы развития в себе необычных способностей и незаконные способы это тоже со временем мы будем с вами изучать если человек совершает преступление скажем физическое там кого-то физически взял там застрелил убил допустим за это, естественно, будет ему наказание. Он никуда не уйдет от закона кармы. А вот если он психически использует оружие, то наказание будет страшнее во много раз. Вот эти методы вопросы тоже надо изучать. Ну все, желаю вам успехов.